Подарочный чайный набор. Здесь у нас есть игрушка Ангел. Люква в темном шоколаде. Внутри пуэр с лавандой, прессованный чай, а вот это цветочки лаванды. Одна порция на один чайник. Можно заваривать несколько раз. Индийский чай со специями масалом 50 грамм. Молочный улон 50 грамм. Более подробно о каждом товаре можно посмотреть на нашем сайте. Магазина Долина Чая.